Друзья мои, всем привет! Итак, сегодня у нас состоится очередной подбор автомобиля. Подборы у нас уже состоялись. Покажу вам два автомобиля, которые я подобрал. Также не переключайтесь, будет интересно в плане цен. Я покажу вам самые дорогие автомобили, самые-самые-самые дорогие автомобили на авторинке зеленый угол. Вы будете приятно удивлены, сколько они стоят. Итак, второй подбор автомобиля, который будет второй по счету интересный. Мы также купили самый дорогой автомобиль на авторынке «Зеленый угол». Мы автомобили проверяем без вашего участия. Вы получаете полный фото отчет плюс рекомендации к покупке. Это называется «Штучный осмотр автомобиля». Также вы можете заказать поиск автомобиля под ключ без вашего участия. Без вас находим автомобиль, полностью его проверяем, диагностируем. Естественно, вам предоставляется несколько вариантов. Автомобиль отправляем. В общем автомобиль вы получаете уже в своем городе вы можете приехать сюда вместе со мной выбрать автомобиль на авторинке зеленый угол как допустим сегодня была такая услуга в течение дня на такую кстати услуги говорю постоянно всегда друзья, и записывайтесь заранее хотите ехать в конце мая уже надо записываться вот а мы с вами встречаемся все обсуждаем идем по рынку выбираем с вами автомобиль а, допустим сегодня сегодня три раза практически три раза ходили по авторынку Но сегодня был сложный поиск об этом <свят> об этом дальше также автомобили привозим с аукционов японии кстати пришло много автомобилей для наших клиентов потихонечку буду вам их показывать вам выставлять не переключаемся присаживаемся поудобнее кто еще не подписан на мой канал обязательно подписываемся напоминаю то что в ближайшее время Состоится розыгрыш услуги подбора автомобилей в течение целого дня. Как только на моем резервном канале наберется 10 тысяч подписчиков. Ссылочка на этот канал сейчас прикреплена вот здесь. Заходите, подписывайтесь. В принципе, все видео, они туда дублируются, но скоро там появится что-то новенькое. Поехали, смотрим подборы. Вопрос это Honda Fit Shuttle гибрид. Гибрид бюджетный автомобиль. 850 тысяч рублей то есть опять же нужно найти самый достойный автомобиль который есть на авторынке зеленый угол так ну что искали идеал то есть нужен был идеал да практически его нашли друзья мои но цена я даже не знаю цена 900, 950 тысяч цена за этот автомобиль да здесь торгуются да он клевый, он обалденный он офигенный пробег 100 тысяч 950 тут без комментариев Но у него очень хорошее состояние и внешне и по кузовщине Давай, дядка, давай. Не, не, забирайте. Вот, ну, сколько я даю? Это двадцатку Ну, что тут сказать? 4 балла, 102 тысячи пробег. Круиз, полный руль, подогрев зону дворников. Вариатор. Проверяем, забираем, проезжаем. За 950? За 950? 880. А, 880 уже? Уже 880? Да, да, да. Ну вот это скидки сегодня. Вот просто почему значит что я могу сказать а, купили самый самый самый дорогой автомобиль на авторынке зеленый угол а -а -а -а. я что-то немножко опешил. А, это был очень сложный поиск автомобиля мы по рынку ходили практически три раза изначально бюджет был 800 тысяч рублей 800 были достойные варианты были но тут нужен был новый вот новый автомобиль в салоне вот нет не мой автомобиль даже не знаю что сказать короче говоря данный автомобиль я вам сейчас его покажу он стоил 950 тысяч рублей мы его видели видели мы к нему не подходили потому что бюджет был 800 потом планочку немножко подняли короче говоря подошли 950 чудесным образом нам сделали скидку скидку отдают его за 880 тысяч рублей ну да это дорого Дорого. Но состояние автомобиля обалденное, клевое. Я не побоюсь этого слова. Это реально это самый лучший автомобиль. На авторинке зеленый угол на сегодняшний. Да и вообще, в принципе, я таких э, шатлов, это фит я в таком состоянии просто еще ни разу не видел. Сейчас вам внешне покажу. Были у нас варианты с пробегом 85 тысяч. 85 тысяч. Отдавали его за, по-моему, 810 тысяч. Вот были машины по 830 тысяч. Все варианты были хорошие, все варианты можно было рассматривать покупки. Но вот здесь прям вот, короче говоря, Honda, они все в какой-то степени, да, есть какие-то маленькие рыжики. Здесь вот прям хотелось купить машину без единого рыжика. Ну нашли такой, но дорого. Я уже наверное несколько раз сказал дорого, потому что это дорого. Итак, это одиннадцатый год, шестой месяц сканером все посмотрели все нормально значит у него кожаный руль руль идет полный функция подключения телефона меню экорежим режим антиюз подогрев зоны дворников у него два ключа один идет smart ключ второй ключ идет вот такого обычного обычного плана значит дворники можно регулировать по быстроте до да? быстрее меньше комплектация ну здесь нет лепестков нет лепестков нет а, подогревов в сидении. вариатор климат контроль, штатная магнитола, мультируль работает вот здесь вот такой момент есть по ковру да не да. но здесь состояние смотрите сами кто понимает что такое honda я думаю тут все поймет специально вот так вот показал значит у него нештатное литье литье здесь идет дорогое он на зимней резине повторитель бесключевой доступ идет на обвесе очень хорошее состояние кузова я никогда не говорю идеально никогда Вот пару коцак есть на бампере состояние автомобиля снизу по-моему я уже показывал но шикарное шикарное состояние Стоп-сигнал, хром, ремкомплект, проверяется все на месте. Сейчас будет замена масел на автомобиле. Аукцион соответствует, валяда бьется. Давайте я вам покажу, сколько стоит здесь автомобилей. Итак, это Альфа Альфа. Значит, 2011 год, 9 месяц, пробег 61 тысяча, а аукционная оценка 4,5 балла. Стоит она миллион... 1 миллион 411 тысяч рублей. То есть автомобиль, бьется статистики, 4,5 балла, 61 тысяча пробег. Кузовщина на автомобиле идет целая 4,5 балла. Рядом стоит рашек uh, это Toyota Rush, девятый год, второй месяц, пробег 30 тысяч на автомобиле, он 4 балла. G-комплектация миллион триста да? миллион триста одиннадцать тоже бьется по статистике пробег тридцать тысяч километров он идет 4 в.д. они есть заднеприводные это стоит honda shuttle девятнадцатый год z комплектация Z это максимальная комплектация идет пробег на автомобиле 59 тысяч четыре с половиной балла б.б. 58 667 кузов идет тоже целый 1 миллион шестьсот, да? 11 1 миллион шестьсот тысяч рублей значит а honda freed Фрит это не спайк, обычный фрит. он 14 год второй месяц пробег 106 тысяч аукционная оценка 4 балла кузов б салон б полтора литра передний привод не ржавый в родной краски цена миллион 1 миллион рублей за ним стоит Равчики. Вот, кстати, кто-то спрашивал. Старые равчики. одиннадцатый год, пробег 77 тысяч. Автомобиль также пробивается по статистике. 4 ВД в максимальной комплектации. 4,5 балла. Также бьется по статистике. 1 миллион 880 тысяч рублей. Харек. Восьмой год, пробег 63 тысячи. Также, видите, все машины бальные. Все машины бальные. 4,5 балла, это 2,4, передний привод, Джель Package, премиум комплектация, он на коже. Стоимость? 1,960,000. тысяч рублей. Что у нас еще интересного есть? Honda Servi. пробег 83,000, опять 4,5 балла, 2,4 мотор. А, так, 83 пробег, цена? 1,880,000. 1,880,000. Это у нас хорек стоит, ну я это называю старый кузов. Значит, девятый год, пробег 79 тысяч, 4,5 балла, 3,3, 4 ВД, гибрид, гибрид. А кузов идет тоже весь целый, 4,5 балла. Стоимость? 2,360. Пятнадцатый год, 88 пробег, 3,5 гибрид, 4 ВД, стоимость у него? 3,300. 3,300. 3,300. Приус стоит 10-й год, тридцатый кузов, 74 тысячи пробег, 4 балла, 1,8 гибрид, G-Towering комплектация, Selection. Боюсь спрашивать по 200. стоимости. Миллион двести. Себестойка миллион триста. Миллион триста себестоимость сегодня отдают за миллион двести. А в XB сколько стоит этот? Миллион четыреста одиннадцать. Миллион четыреста одиннадцать. Один и восемь, год аравчик 2 19 год пробег 12000 3 миллиона 200 тысяч да. охренеть цены охренеть четыре с половиной балла 12000 пробег да. ребята вариант значит 13 год синий 18 хорошая комплектация значит рассматриваем его как рассматриваем покупки Он не ржавый. Пересмотрели довольно много вещей. Здесь состояние обалденное. Кстати, на, на выбор было три веша, Три. Одинаковой комплектации, по одинаковой стоимости. Остановились на вот этом, потому что здесь действительно ржавчины нет. Значит, он на линзах, он на туманках. Штатное, а, извиняюсь, литье не штатное. Резина 14 год, но резина, рез, с такой резиной автомобиль продавался. Это идет рестайл, бесключевой доступ, подрулевые лепестки, кожаные руль. У него идет окрас крыла. Здесь была коска. В принципе, у него все соответствует аукционному листу. Да, нет, не соответствует. Значит, здесь элемент идет крашеный. Подкрашен уголок крыши. Уголок, не вся крыша. с половиной балла аукцион. 127 тысяч пробег. Ну вот, ребята взяли его на заметочку. Чистый, аккуратный, приятный салон у него идет ладно сейчас мы туда дойдем здесь ткань пластик сиденья здесь у нас двигается вперед назад салон так называемый трансформер вот так Сейчас покажу вам состояние снизу. Обалденное состояние. Так, шканер. Проверяем все системы кнопка старт, у меня антиюз и он идет с мультирулем с круиз-контролем их нет это большая редкость также есть подрулевые лепестки значит камера у него обычная без траектории посередине бардачок В общем, вот такой чтобы понимали да сканер видит всю электронику выдала то что не работает задний правый стеклоподъемник мы его сделали. Сейчас выдает то, что не работает задний левый стеклоподъемник. Если я кнопку жму, он не работает. С этой стороны он работает. То есть его нужно просто обучить. Обучается он путем нажатия кнопки до упора на несколько секунд. Потом также поднимаем стекло. Кнопка до упора на несколько секунд. И проверяем. все заработала сканер lounge x431 про ребят Это очень хороший сканер в общем сделали выбор на данном автомобиле был еще белый на осмотр 14 год g комплектация но все-таки выбор пал на синий не знаю по мне так белый стопорей 300 рестайл сзади метла дворник дополнительный стоп-сигнал выбор хороший хороший выбор сейчас там вопрос решает по перерегистрации на сепе. кстати давайте вот покажу вам вот так мне как всегда одной рукой ребят не очень удобно все делать смотрите получается практически ровный пол у меня был виш в више спать можно здесь нет крючок стеклоподъемники идут в одно касание спинка второго ряда кресел сидя тоже регулируется по наклону очень удобно ключевой доступ сказал есть у нас лифт сидений антиюз Значит, сканером все прочитали, все устранили, все у нас идет отлично. Хороший, достойный. Кстати, монитор у нас еще есть. Задним пассажиром повезло. Ручник у нас здесь идет ножной. Мультируль сказал, кнопка старт, антиюз. В общем, 10 рублей скинули, десятку. Я считаю, за эти деньги хороший, адекватный вариант. Это лучший вариант на рынке. Реально, вот на сегодняшний день это самый лучший вариант на авторынке зеленый угол. 1 миллион 190 тысяч рублей процедура стандартная забрали машину заехали поменять масла фильтра но здесь меня решили менять масло только только в двигателе вот такой вот ребят обалденно дорогой фит сегодня был подобран на сегодня будем заканчивать всем спасибо кто досмотрел до конца всем хорошего настроения всем пока ребят